Представьте, пожалуйста Лиза Меня зовут Евгений Леведев Эдуард Саша Елена Юрий Александр Алексей Меня зовут Николай Николай Владислав Валерьевич Константин Меня Ша. зовут Игорь Леша Что вас сюда привело? Я пришла сюда, потому что я поддерживаю кандидатуру Алексея Навального на президентских выборах 2018 года, потому что я хочу увидеть новую Россию, я хочу видеть другую власть и другую политику. А, пройти верификацию в как бы поддержку за выдвижение кандидатуры Алексея Навального. Как бы единственная альтернатива, которая сейчас видится, вот, и которая ну, на самом деле поддерживается большинством из всех альтернатив, как бы это Алексей Навальный, поэтому хотим просто поучаствовать как бы, в этом и поддержать своим голосом. Меня сподвинуло то, что Навальный по крайней мере дает выбор среди всех остальных кандидатов, которые собираются баллотироваться, вот, а на основании того, что я считаю, что пора бы уже заняться внутренними вопросами страны, а не внешней политикой, которая по сути разоряет непосредственно нас и не дает какой-либо пользы другим. Поставить подпись, ну про, сделать верификацию и впоследствии поставить подпись за выдвижение. Чтобы верифицировать свое, свой голос. Мы пришли поставить подписи за то, чтобы Алексей Навальный участвовал в выборах президента Российской Федерации в 2018 году. А, я надеюсь, что то, что я себя пришел, поможет сделать жизнь в России лучше. Абсолютно поддельно. И чтобы все изменилось, желательно к лучшему. А, потому что считаю, что он может составить э, э, хорошую конкуренцию действующей власти. Я Нурнандрий Пивоваров. Сегодня я пришел сюда, верифицировал свою подпись. Потому что считаю важным, чтобы Алексей Навальный был зарегистрирован на выборах. Считаю, что как можно больше людей в Петербурге, в Москве, в Хабаровске, в Калининграде должны прийти чтобы штабы, зарегистрироваться, чтобы Перед тем, как вопрос регистрации решался, мы видели, что огромное количество людей за то, что выборы были конкурентные, готовы поставить свою подпись. И в избирком пронесли ненужное количество подписей, а в 2 три раза больше, чтобы было понятно, что в бюллетене на выборах президента фамилия Алексея Навального должна быть непременно. Приходите и верифицируйтесь. Окей? Okay?